Морские разбойники всегда привлекали своей самонадеянностью, хитростью и силой. Возможно, все дело в их еде и закуске. Рацион пиратов не был так ограничен, как ассортимент военных моряков того времени, любой страны. Если дело меню пиратов шли хорошо, они питались нисколько не хуже высокопоставленных офицеров морского крейсера. Тем не менее, некоторые блюда и напитки в пиратском блюдо считались неизменными. И о них мы часто читаем в романах, живописующих быты и нравы флебустьеров того времени. Давайте поглядим, чем же лакомились все эти люди. Первое, что они пили, это ром его употребляли почти все, начиная капитаном и заканчивая обычным моряком. Как правило, изготавливали ром из сахарно-тростниковых побочных товаров. Второе, что они ели, это сальмагунди. Данное блюдо, в котором в основном вымачивали сало, помогала хранить скоропортящиеся продукты, а также убирать их горький малоприятный привкус. Благодаря достаточному количеству витамина С, Сальмагунди ограждала пиратов от цингия витаминоза. Блюдо представляет собой примесь мяса, яиц, зелени, овощей, маслица и уксуса, которая отлично спасала от голода в любое времечко года. Следующий напиток это грог, некая предпосылка рому которая была сделана для того, чтобы не давать матросам спиваться во время работки. Ром хорошо разбавляли водой, добавляя сюда сахар и лимон. Такой напиток насыщал кальцием С, спасая служивших от сенгия витаминоза. Пиво Тони -то тоже любили. Менее распространенный напиток, нежели бренди для Грок, из-за отсутствия сырья для его изготовления, если корсары иногда и выпивали пиво то переплачивали за него практически в два раза дороже, чем за любой другой наркотик. Еще они любили есть солонину. Для того, чтобы мясо шустро не портилось, его выдерживали долгое время в солоноватом растворе. Благодаря данной несложной технологии, пиратам удалось сытно покушать и возобновить свои запасы сил от и энергии. Любили они также напиток бумба, произвижает на основе рома. Данный алкогольный напиток был чрезвычайно популярен в 17-18 веках из-за простоты приготовления и необычного запаха. Чтобы придать особый аромат, пираты прибавляли в напиток корицу и мускатный орех. Кроме того, проектный срок бумба значительно больше, нежели пива, что и стало привычином его использования. Ромфастиана это тоже их любимый напиток. В отличие от пивка бумба или рома, данный напиток позволить себе мог исключительно авторитетный и богатый пират. Неудивительно, ведь основными составляющими ингредиентами его являются эль, шерри, джин, корица, мускатный орех, рафинат и пиво с сырыми яйцами, а также во время плавания пираты питались мясом скота и птицей, и всего яйцами и молоком. Кроме того, зачастую им удавалось вылавливать рыбу и черепах которые были лучшими источниками углевода и необходимых аминокислот. На корабле всегда присутствовали сухарики, заранее подготовленные в большом количестве. Друзья мои, надеюсь вам понравилась эта история от меня. Если вы хотите и дальше слушать мои истории, то подписывайтесь на канал История от Робота и ставьте лайки. Спасибо!